7 февраля обзор рынка криптовалют. Меня зовут Вячеслав. Заранее извиняюсь за голос. Немножко приболел. Так, сегодня радуем и радует Зеленый день. Опять-таки радоваться еще в полной мере рановато. И я сейчас попытаюсь объяснить почему. Почему рановато? Обратите внимание на вот этот 200-й мувинг, да, розовую линию, скользящий средний. О чем она нам говорит? Это вот достаточно такой опасный уровень, да, о котором я говорил уже ранее. И хорошо то, что мы его на данный момент вот сегодня проходим. Но говорить еще о том, удержимся ли мы за ним, рано. То есть, вот таких вот мелких движений недостаточно для этого. Если цена дойдет хотя бы до 10 тысяч, зайдет в коридор, вот, в котором она торговалась ранее, да, то есть, мы увидим реально восходящее движение уже достаточно. То есть, цене нужно оторваться от вот этого мувинга, вот от этого уровня. Оторваться, зайти немножко выше, закрепиться там. Только лишь тогда можно будет говорить, о, не то что конкретно о переломе тренда, а о том, что э, мы, возможно, сможем избежать какой-то там продолжительной коррекции, ну или же движения там биткоина в каких-то более низких ценах, да там до 3000 и так далее. Потому что вот этот уровень, который э, очень сильный, это уровень 6000, да, который сейчас есть, ну, цена до него немножечко не дошла, она, хотя это не 6000, это... 5500, ну ладно, 6, да, будем говорить так, хотя цена его коснулась, да, действительно коснулась фитилем, вот, и отскочила от него, причем на огромных объемах, значит, можем говорить о том, что здесь действительно там большая поддержка стоит, вот, отскочила цена, сейчас уходит вверх, но вот наша задача закрепиться за вот этой вот линией, потому что если мы там потихонечку будем возле нее кружить, скажем так, то велика вероятность, что она продавится и закрепится под ней, а это будет свидетельствовать о каком-то нисходящем движении, дальнейших движений цены вплоть до 3000. Реальный потом исход событий, который может происходить после закрепления под 200. В данной же ситуации как бы, выглядит все достаточно неплохо, но единственное, что цене, конечно, нужно закрепиться выше. Вот это будет хороший знак уже для дальнейшего, восходящего тренда, конечно будет рано еще говорить о переломе я напомню, что о переломе будем говорить когда цена будет закрепляться за вот этим вот торговым диапазоном да. как мы видим, рынок очень хорошо отозвался на вот это вот движение да. видим, что некоторые альткоины сделали неплохие движения, показывают достаточную силу, такие там, как ZEC голем, вот я вижу тоже там прилично, и биткоин голод как ни странно так, давайте посмотрим IOTU, просили. Ну, вот ей бы выйти вот за вот этот диапазон, закрепиться здесь, вот было бы хорошо. А так, в принципе пытается бороться как-то это хорошо итог подведу а цель цены это закрепиться за 200 мувингом вот он розовая такая полоса. нужно закрепиться за ней достаточно сильно для того чтобы сильно закрепиться нужно дойти до уровня 10 желательно его продавить закрепиться уже за ними тогда уже можно быть более менее спокойным вот но это опять таки не означает того что мы еще не увидим каких-то нисходящих движений там может быть с таких фитилей там или еще что-нибудь. Отбились от уровня 6000. Должны выйти вверх. Если не выйдем и закрепимся здесь будем продавливать ниже, то следующий уровень это 3000. Вот так вот. Если дойдем до 3000, то велика вероятность нахождения на этих ценах в этом диапазоне от 3 до 6, до полугода, там возможно, больше. Спасибо тем, кто будет смотреть это видео в записи. Напоминаю, что все ссылочки будут в описании. Обзоры для криптовалют ежедневно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, пишите комментарии. На сегодня у меня все. До завтра. Пока.